Всем hello, мы начинаем наши суперкуперские уграбления с того, что я переоделся. Вот а мой водила, как всегда, отдыхает. Да нормально Он... я одет, что тебе не нравится, я вот не пойму. Он устает. А не себе нормально для водителя. Устает так. и вот так бегать будет. Короче, мы пошли грабить, грабить мы пошли, как вы поняли, банки... В прошлый раз мы тут все бомбочки отдели. А сделали. Нет, не трех, одна литровые. Выкордитесь. 6 штук, да? Да, из отделения банков, лика доставьте их клиенту. О-о-о. Ля. Может, ты ко мне пересядешь? Удобнее будет. Ну да, тоже водитель. What up, так, поехали we'll we'll сюда сразу. You like Давай, заходи. Сразу говорит, иди в кранилище. Ой, маску-то надо надеть Отлично Все Мысли О, так быстро Пошла Веселуха <связывая> а В розыске мы будем через две минуты Давай быстрей Так, так, так, у меня тут горит Блин, дверь да -да -да -да -да. открывайся. Давай. О, да. да. Ща откроется, не переживай. Так. Самое забавное, что у нас полупустой город такой. Отсюда выбежали двое дебилов. Так. Накидываем. Один шоколадный дебил, а другой бело-шоколадный дебил. Что ты там делаешь, мне интересно. Бабки да забираю. Ладно. Я еще потом к тебе зайду, потому что еще откупов банк ограблен. У нас минута, давай быстрей. Садись, полетели. Давай, выдвигайся. <свист> да, тут все то же самое, я думал хотя бы эти да, да, локации да, да, будут да, да, меняться, но нет. О, В розыске через 10 секунд. Да. Я постепенно готовлюсь. Эх, пистолеты, малый поп... О! все чувак. А в чём смысл тогда... Начинается веселье. В чём смысл глушилок тогда? Мы две минуты спокойно жили. Так мы ж поставили на три... На три банка глушилки. Может быть, нужно было подождать, когда мы первый банк. Том типа... Гани. Поехали. Заходи. Странно это все. Так. Странно. Встану вот так. Ща приедут, не переживай. О, все, я уже слышу. Хм. Блин, кто из них там кнопки нажимает, я не пойму. Ну, кто-то нажимает. Ага, вижу. Едут потерпевшие. Закрылись, да? Беги! Да вы чё, давай, охренели складываем, что ли? Складываем, складываем сумочку, денежку. Ты своим дробашом мне здесь не это. Не, не того. махай. Пшел отсюда. Ух oh, ё, ты там прям. Уехали дальше. You know да, well, давай. Так. Погнали. Давай. Так, я сейчас сразу этих... Разнесу людей. Давай, разноси. Чтобы он никого не вызывал. Ах ты гад. <laughs> все равно вызовет. Очень и очень странно это все. Ладно. Пошла, родимая... О, Как много копов. Хью. Самодельная бомба. Это нет, я тебе я те так скажу. Приезжают по одной тачке. Угу. Но в тачке по три чебурека. Хм. Интересно. В общем и целом-то пока все более-менее. Так, я самодельной бомбой так. себя так неплохо подбил. Сейчас я попробую что-нибудь сделать. Так, предметы. Брони, так, чё, уже две жилет, тачки едут? Еда. О, Уже три тачки едут даже. Так, все, я выхожу. Давай фастом. О, нормалды, погнали. Ну, скажем так, не слишком переусердствовано. Хотя сейчас уже копы у нас прямо на хвосте. Ибо поосторожней так выходил, потому что копы, копы же у нас недалеко. Все нормально. Так, самодельная взрывчатка установлена опять. Так, еще копы. Бум. давай бум есть минус замок так набираем набираем набираем быстро все Ну шо жду И у меня выходим. кстати осталось 37 патронов up, дальше пистолет Попробуй. Разгон. Welcome to Flicka. А чё, копы потеряли нас, да? Да, пока что потеряли. Все, погоди. Можешь мне тебе помочь? Не. Что ты творишь? Блин, мне не дают туда зайти. Ладно. Все это Но очень странно. Ну, понеслась. ты, брони Немножко еды. Я теперь, короче, стал по-простому действовать. <смех> Самодельная бомба? Да-да-да. <смех> Забираем, забираем. Все. Ничего на свете проще нет. Ух- ⁇ Все? Давай. Пять звезд. Теперь придется уходить. Вертолеты, епона, мать. Mm -hmm. Вот это будет больно. И почти нет потрошек. Оп, чё, пять звезд? Да я тебе говорю, что пять звезд. Ты только сейчас увидел. Кошмар, вот это жесть. А боеприпасов нет. Короче, в горы. Горы могут все. О, отлично. Все, мы спрятались. Видел бы ты, как, как у меня это все выглядит. <свят> у меня это также выглядит, поверь. <свят> мы просто в каких-то кустах <свят> стоим. Пустистая машина. Mm -hmm. The code is wiping out half the franchise in that state in one go. But that shit was closed. Muf***a, alright. I'm having the best night of his life at the music locker. And after he paid out here, I bet you be right back yeah? Ну ничего ничего все hey, можем выезжать о so so oh, как мы отдали им деньги что на, чтобы нам дали деньги да, именно так. 50 тысяч? Неплохо. А кому-то 160. Походу. А, не, смотри. Заказ выполнен. Цель, деньги, выплата 178. Сесанты опять с этим KG. G, KG, KG, KG, KG. 17800. Да. Да, да, да. Как всегда. Ну что, давай. Ну как тебе тачечка? Тачка, тачка нормаса. Прикольно то что у нее снимается это кабриолетина. давай снимается кабриолетинг Да, кабриолетинг что-то с ней погоняться хочешь так ты же выиграешь может быть ну давай 321 погнали ну вот и все уехал мы поехали в офис